Господь, мы благодарим Тебя за то, что каждому из нас, написано, что каждому Ты дал особенный дар. Ты дал дар, который Ты желаешь, чтобы мы могли развивать. Мы просим Тебя, научи нас. Мы просим Тебя, дай нам силы и ободрения, чтобы мы могли это делать, развивать наши дары для того, чтобы принести много-много плодов для Твоего Царства. Тебе, Господь, слава и хвала. Во имя Ишуа. Аминь. Друзья, я хочу ободрить вас и, может быть, даже попросить, что вот Миша сегодня говорил слово, мы будем сейчас проповедь делать. Давайте ваши фидбики. И не просто даже, знаете, хорошо, плохо, молодец, а хочу попросить вас, чтобы вы могли, может быть, увидеть, когда вот вы слышите что-то, увидеть какую-то свою идею, увидеть как вам бог проговорил что особенного он сделал или делает вот этим вот словом э, в вашей жизни вот фидбик именно такого рода я думаю это может э, также и других когда они прочитают ваш фидбик ободрить к чему-то э, укрепить и даже даст какую-то мысль, о которой мы можем задуматься, посмотреть вот на слово, может быть, с другой стороны. Поэтому пишите. И второе также хочу сказать вам, если у вас есть какие-то нужды, какие-то действительное что-то у вас происходит в жизни, вы можете написать в чате, и мы в конце собрания мы посмотрим, соберем все это вместе и помолимся, это то, что мы можем сейчас сделать, помолимся за вот эти вот нужды. Также напоминаю вам, что вы можете приносить ваши пожертвования, жертвовать через интернет, через сайт, через наш банковский счет. И пожертвования, и наши десятины – это то, как мы на самом деле можем действительно отблагодарить Господа, хоть как-то, хоть, как хоть каким-то образом. Знаете, я несколько недель назад говорил о благодарности Господу. Бог на самом деле столько много делает в нашей жизни – что мы не в силах даже ответить ему. То есть наша благодарность, она даже совсем не сравнивается с тем большим величием, то, что он совершает в нашей жизни. Это как, знаете, как будто кто-то взял, купил тебе виллу на берегу моря, большой подарок, и с машиной дал тебе это все, а ты идешь ему покупаешь конфетку за два шекеля. Это вот примерно такая вот благодарность, как мы Благодарим Господа по, соверш... э, по сравнению с тем величием, которое Он являет в нашу жизнь. Но Господь это прекрасно понимает, но и даже вот этой вот конфетки Он желает от нас. Поэтому я еще раз просто говорю, чтобы вы могли жертвовать, благодарить Господа. И финансами, и нашими словами, и нашим прославлением. Есть очень много-много разных способов. Но наша тема сегодня с вами другая. В прошлый шаббат Леон, когда говорил, он сказал, что мы начнем с вами разбирать, может быть, места из Павла проблематичные, из послания Галатов. Знаете, я когда дома вот размышлял над этим посланием, я не знаю, но у меня что-то не лежало на сердце. Действительно, вот делиться этим словом. И я слева нам не говорил, но вот и поэтому я думал о чем-то другом, что Господь хочет бы сказать к нам сегодня. И мне пришли определенные стихи, я когда разговаривал со своей женой, то есть действительно был немножко даже запутан, о чем говорить, что Господь хочет нам проговорить сегодня, как Он хочет ободрить нас. То, чтобы было действительно актуально, нашу жизнь сегодня и когда разговаривал с женой она мне просто поделилась то какой урок она готовит для детей и это дало мне определенную идею и сегодня я хочу поговорить на тему которая будет звучать примерно так трости надломленная, не приломит, и льна курящего не угасит и я хочу прочитать из Исаии 42 глава как раз то место где эти стихи употребляются вы можете кого у вас Писание есть с собой, можете также открыть перед вами 42 глава Исая. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах, трость надломлена не приломит, и льна курящего не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изможет» колень на земле не утвердит суда и на закон его будут уповать острова я вот вкратце хочу сказать что вот эти вот места и он когда-то провозглашает и это пророчество пророчество будущего и многие разные люди по-разному его интерпретируют про кого идет речь но вот это вот место оно даже считается есть так называемая песня раба господня одна из песней то есть то что описывает будущего мессию, и вот здесь мы знаем, что Господь он говорит о Ишуа. Он говорит, вот этот вот отрок мой, я помазываю его, я посылаю его для того, чтобы он возвестил народам суд. И когда вот мы читаем в контексте вот эти вот слова второстеп, что он не возопьет, не возвысит голоса своем на улице, не приломит надломленный тростель на курящего не угасть, но совершит суд по правде. Знаете, речь идет о том, что вот когда Ишуа пришел, с одной стороны мы видим, насколько он стал очень быстро известным, но Ишуа не ходил и не возвышал свой голос, стуча себя в грудь. Он не говорил, вот я, все в меня верьте, но даже те чудеса, которые он делал, он говорил людям, иди, не рассказывай никому, держи это в тайне. Он не искал какой-то популярности, не провозглашал себя великим царем но он делает это все в спокойствии духа. И вот речь, когда идет о тех местах, о которых я хочу говорить попозже, льна курящего, вот он не угасит, трости надломленные не приломит. В контексте речь шла, одна из интерпретаций, речь шла о тех людях, бедных людях, которых, э, которых как-то угнетают, которые, когда стоят на суде, ими пренебрегают, потому что есть разница между богатым и бедным между человеком, который может как-то за себя постоять, и человеком, который не может. И здесь говорится, что Ишуа, или вот этот вот судья, у которого есть власть, он не будет смотреть на лица, но он будет видеть правду, он вытащит правду и истину на суде. То есть таких людей он утешит, он их поднимет, он их укрепит. Но это вот когда мы говорим в контексте. Но я хочу немножко поговорить именно вот о этом предложении, что «трости надломленной не приломит и льна курящего не угасит». Знаете, когда мы говорим «вот она, надломленная трость», что это такое? И в некоторых переводах даже написано, что это тростник, который растет вот среди камышей, среди болота. Тростник, которого ветер постоянно шатает, которого гнет в разные стороны, и он поэтому надламывается, очень часто надламывается. И я помню недавно, как-то вот еще когда не было такого полного локдауна, мы поехали с семьей в один тиюль, и там было место, где было очень-очень много камышей. Ты идешь, и ты видишь вот эти вот надломленные вот этот вот тростник, который висит, который болтается. И кажется, что все, ему уже ничего не поможет. Его можно только оторвать, и он где-то вот поплывет в это болото или будет валяться просто на, на полу. Вот он вот такой надломленный тростник, надломленная вот эта вот ветвь. С другой стороны, он говорит, льна курящего не угасит. Что это такое за лен? Раньше, в те времена, мы знаем, чтобы, например, зажечь свечу, использовали вот этот вот лен, пропитывали его маслом, зажигали. И вот он горит, он дает свет, яркий свет, светит. Но потихоньку этот свет угасает, и в конце ты видишь, что идет просто маленький дымок. Вот когда мы зажигаем там свечи, например, ханукальные или даже шабатные, иногда наступает такой момент, когда огонь погас, и вот идет такой дым. То есть, это тут уже процесс, что все, вот все, уже ничего не осталось. Тебе хочется просто прийти уже, затушить, чтобы он не дымился и все. Но здесь написано, что он вот такой вот трости не надломит. Льна курящего, он не угасит, он не задавит. Он хочет сделать что-то совершенно другое, и... Когда мы на самом деле понимаем, речь идет здесь не просто о тростнике, о дереве, о ветви или о, о льне, который нужно загасить или не загасить, но это своего рода метафора, которая говорит о людях. И в нашем мире полно таких людей, полно людей, которые надломились, которые находятся в таком сломленном состоянии или похожие на вот этот вот угасшийся фитиль, у которых уже не хватает ни веры, ни сил, ничего. И, к сожалению, к сожалению, такими людьми наполнен не только наш мир, но такими людьми наполнена и община верующих людей. Их на самом деле немало. Я думаю, каждый из вас, он в свое время переживает такое вот подобное состояние. Состояние, когда ты действительно сломлен, ты просто раздавлен, все, что ты делал, у тебя нету больше на это сил. Ты не можешь себя поднять, ты не можешь встать. Ты как вот эта вот надломленная трость. У тебя даже нету больше никаких эмоций, ни веры, ни желания. У тебя пропала даже вся надежда того, чего ты делал раньше. Это как фитиль, который угас, и вот он уже дымится. И многие из нас находятся в тот или иной момент, таком подобном вот состоянии и знаете чтобы вы могли примерно увидеть картину или увидеть себя в одном из таких в одном из таких ситуаций я опишу несколько ситуаций чтобы вам было более понятно потому что эти ситуации они касаются действительно нашей души они касаются нашего физического духовного и душевного эмоционального состояния когда в одном из них а иногда может быть даже во всех ты вдруг терпишь крах, потому что каждое из этих состояний, оно влияет. Физическое на духовное, духовное на физическое, душевное на все остальное. Они все друг на друга влияют и все спутаны вместе. И вот они, эти вот области, где иногда проявляются наши вот эти вот состояния, где проявляется наша вот эта вот борьба. Это может быть семья или это могут быть семейные отношения. Представьте, мать-одиночка, может быть, ты мать-одиночка, у тебя есть много детей, и ты постоянно бегаешь, ты за ними ухаживаешь, у тебя нету никакой помощи, у тебя нету родственников, нету никого рядом. И ты несешь вот этот вот груз, ты его тянешь и тянешь, и тянешь, ты не досыпаешь где-то. И вот в какой-то момент ты просто раз ломаешься. Ты говоришь, Господь, я больше не могу так. У тебя опускаются руки, у тебя теряется вера. У тебя нету больше сил, чтобы делать то, что ты делала до сегодняшнего момента. У тебя приходит вот это вот сломленное состояние, потому что у тебя нет уже никаких эмоций больше внутри, приходит только раздражение, может быть. Ты не знаешь же, как со всем этим бороться, и ты находишься в отчаянном состоянии. А может быть, ты находишься в семейной паре, в семейных отношениях, и муж или жена, он кто-то, который берет на себя все время инициативу. Не просто инициативу, но он пытается что-то сделать для своей семьи. Он пытается как-то ее куда-то продвинуть, и детям сказать, чтобы они пошли гулять, чтобы они развивались. А второй, он, ну как бы ему все равно. Я думаю, у нас есть такие семьи. Один все время что-то делает, что-то двигает, а второму ему все равно. Или второй, или второму. Он как бы не хочет ни к чему прилагаться. И вот в какой-то момент муж или жена, который вот это вот все двигает, может сказать, вау, да мне это все надоело. Сколько я могу все это на себе тянуть? Сколько я могу прикладываться, а ему, ей безразлично? И у тебя приходит вот это вот упадок в душе. Тебе больше ничего не хочется делать. Тебе хочется все бросить, все оставить. Зачем мне такой муж, зачем мне такая жена? Появляется где-то обвинение, вина. Потому что ты сломлен. Ты не можешь больше нести то, что ты делал. И я сейчас не говорю, правильно это отношение или неправильное. Я пытаюсь описать определенную ситуацию. И такая ситуация, она действительно вот случается. Это может быть также просто мать, которая на которой много-много забот. У нее вроде бы и есть муж, но он постоянно на работе. И он любит своих детей, он пытается приложиться, но он просто не в силах, он все время работает, работает, и вся нагрузка падает на, на жену. И со всеми уроками, особенно сейчас, когда в карантине, и одному зуму, и второму, и третьему, и вот этот вот груз, он наваливается на тебя. И в какой-то момент ты, может, даже делаешь, и ты пытаешься, и ты горишь огнем, но потом бамс, ты ломаешься. Опять наступает вот эта вот сломленная ситуация, сломленное состояние. Некоторые из нас, они борются с болезнью. Болезнью, может быть, своей, может быть, болезнью родителей, отца, матери, или брата, или сестры каких-то своих близких. Знаете, бывает такое, что ты один борешься с этим, потому что больше некому тебе помочь, Никто не может поддержать, может быть нету родственников. У каждого есть разные ситуации. И вот ты один несешь вот это вот ухаживание, и ухаживание, и ухаживание. У тебя нету больше никакой личной жизни, потому что все свое время ты отдаешь вот этому человеку, о котором ты заботишься, которого ты любишь. Но в конце твои силы они просто иссякают, и ты уже не знаешь, как тебе дальше двигаться. У тебя нет откуда черпнуть никакой энергии. Ты находишься вот в этом сломленном состоянии эмоциональном и физическом и духовном это может касаться людей которые пережили смерть смерть своих близких какого-то родного человека и смерть близкого она настолько сильно на тебя повлияла, что ты не можешь уже даже думать мыслить и вести себя так же как ты вел всегда может быть, это повлияло тебя так сильно эмоциональным образом, что ты закрылся, ты сейчас сжатый. Тебя мало больше интересуют другие вещи, которыми ты занимался раньше. Может быть, ты уже реагируешь совсем по-другому, или точнее вообще не реагируешь на то, что тебе предлагает муж или жена. Тебе это не важно, ты где-то закрытый, ты в своих думках. Может быть, у тебя даже появилась обида на Господа, как это так произошло. У некоторых есть обида, у некоторых нет, они понимают, они продолжают верить Господу, но ты находишься в сжатом в этом состоянии, и тебе тяжело туда выйти. Но это состояние, оно влияет, оно влияет на других, оно влияет на окружающих, которые находятся рядом с тобой. Смерть близкого человека. Помните, Иов, Он пережил такое. В один день он потерял 10 своих детей а потом еще и сидел пораженный, проказы, болезнью. В один день, раз и все. И естественно, это поражает тебя. Это сковывает тебя. Это начинает производить определенные проблемы в твоей, может быть, семейной жизни. И нужен какой-то выход. Служение. Мы иногда думаем, что... Многие служители, там пастыра или просто лидеры, они такого не переживают, у них всегда все хорошо, ведь они же лидеры, ведь они же являются примером для многих. Но если мы посмотрим, вот сегодня Миша говорил про Муше: у него тоже был кризис веры. Кризис веры был у Иова, который говорил Господь: Да забери просто мою жизнь! И все, зачем она мне все это надо? Именно зачастую. Вот у таких вот лидеров, невеликих, обычных лидеров, обычных служителей очень часто встречается, происходит такое сломленное состояние. Иногда ты как служитель, может быть, ты ведешь какое-то служение, и ты видишь, что ты сам все это тащишь, что многим безразлично, некоторые, наоборот, не принимают тебя, некоторые, наоборот, не хотят ничего делать. И ты все это тащишь и тащишь. Ты говоришь, ну почему вот он так? Почему я горю сердцем, отношусь к этому? От всего сердца хожу послужить Господу, а они этого не чувствуют. И ты вот это вот все несешь на своих плечах. И в какой-то момент ты также раз и просто рушишься. У тебя нету больше силы все вот это вот двигать, оно тебе надоедает. Ты говоришь, да зачем оно мне надо? Да им всем все, все равно. Я так больше не могу. И это происходит часто у лидеров, у пастырей, у служителей. Может быть, ты человек, который проповедник, не то что проповедник, а тот, который несет благую весть. И ты находишься в состоянии, в окружающей среде, которая агрессивная против тебя. Ты несешь с Божье слово, а тебя за это преследуют и убивают. Ты убегаешь, но ты несешь. Ты борешься со всем этим. Ты не боишься, ты ведешь, но в какой-то момент ты можешь также сломаться. Или просто даже в нашем мире, где нету много преследований, ты пытаешься с кем-то поделиться Божьим словом, ты чувствуешь, что у тебя есть дар, вот даже вот это вот призвание, о котором сегодня мы говорили, ты делишься с словом Божьим с людьми, проповедуем им Иешуа, но они пренебрегают этим словом, они отталкивают тебя, они смеются над тобой, но ты продолжаешь и продолжаешь, и в какой-то момент ты также можешь сломаться. Я не говорю, что это происходит всегда и у всех. Но такие моменты зачастую происходят в нашей жизни. Ты можешь просто сломаться. Это может быть также борьба с грехом. Несмотря на то, что мы пришли к вере, мы пришли к Ишуа, мы раскаялись. Иногда есть вещи, которые мы тащим за собой, все равно продолжаем даже в нашей вере, и мы боремся с ними, мы боремся с этим грехом, с каким-то хвостом, который преследует нас. Мы постоянно с ним боремся, потому что тяжело от него отказаться. Но ты ведешь с ним войну, интенсивную войну. И у тебя хватает сил, ты получаешь каждый раз ободрение, ты двигаешься, но потом ты ломаешься. Ты чувствуешь, что все, нету, нету больше сил с этим бороться. Больше не хочу, больше не могу, я устал. Это происходит с разными людьми в нашей жизни. Или просто какие-либо обстоятельства разные, которые придавили тебя. Вроде все шло хорошо, все было отлично, но вот что-то раз случилось, чего ты даже не ожидал, не мог даже представить, что такое может быть. И ты загнан в какую-то клетку, и ты не можешь даже понять, как и почему это с тобой происходит. У каждого человека разные, разные могут быть обстоятельства. И я описал некоторые из них, чтобы вы могли, может быть, ощутить себя, что вот я в одном из них сейчас нахожусь. Но также, если вы не находитесь в одном из этих, у вас есть что-то свое, что вы сейчас ощущаете в своем сердце. И вот ты не знаешь иногда, что делать. Ты просто сломлен. Тебе ничего не охота, ничего не нужно. И знаете, я бы хотел сказать, на самом деле, вот как мы проявляем себя в этих состояниях. Зачастую, зачастую действительно так происходит, мы не хотим чтобы никто об этом знал мы просто прячемся мы делаем вид что все хорошо мы приходим в общину мы радостны мы бы мы продолжаем и вести себя так как ничего не происходит но вот эта вот боль она лежит где-то внутри мы пытаемся выглядеть как всегда и как обычно и это неправильно потому что она проблема она остается мы от нее убегаем, ее не, не решаем, мы никому не рассказываем. И знаете, есть такое место в Писаниях, есть, нет ничего тайного, что не стало бы явного. Иногда у семьи может происходить какой-то большой кризис, или у человека кризис вере. И ты это все таишь в себе, ты несешь, может быть, я сам с этим справлюсь, как-нибудь мы это силим вместе». А потом, и, и ты все это держишь в тайне, ты никому не говоришь, ты сам с этим как-то живешь, может быть, даже об этом и не думаешь, потому что ты сломлен, тебе даже не хочется, чтобы об этом никто знал. А потом в какой-то момент бамс, и оно все выходит на свет, но уже слишком поздно что-то исправить. Почему так происходит? Потому что когда тлость, трость надломленная, она может причинить боль. Как Леон в прошлый раз говорил, Трость, когда надломлен, ты на нее опираешься, она может проткнуть тебя. И вот это вот состояние сломленного человека, оно может принести еще больше ущерб для окружающих людей. Оно не решится ничего. Вот эта трость надломлена, она не вернется сама собой на свое место. Фитиль, который угас, он вскоре может просто потухнуть и все. Особенно, если кто-то на него даже хоть чуть-чуть подует. Ты не можешь сам себя загореть, тебе нужна помощь снаружи. А когда ты сгорел, вот этот вот фитиль, когда ты упустил эту возможность, то все. Зачастую люди, бывают отходят просто от веры. Потому что все их надежды рухнули полностью. Поэтому, вот такое вот состояние, особенно если ты его скрываешь, а проблема не решается, и ты сам ее не можешь решить на самом деле, потому что нужна помощь снаружи, может быть помощь людей, но самая главная помощь Господа. И знаете, что интересно, что это вот отношение людей, которые находятся вокруг тебя, вот я вначале говорил, знаешь, ты, когда вот идешь по лесу, ты по лесу, там по, через болото, через тростники вот эти вот, ты видишь вот эту вот дверь над, надломленную, вот висит она у тебя на пути. И то, что тебе хочется сделать, просто оторвать ее. Зачем вот она здесь болтается, сломанная все равно. И хочется ее оторвать, притоптать, выбросить куда-то. Вот этот дым, который идет от этого фитиля, все, он уже потух, что он мне сейчас дымится и мешает. У него так запах невкусный какой-то идет, у него дыма. И хочется это задавить. Это часто наше отношение. То, что мы же хотим проявить. Это наша тева, наша внутренность, которую мы пытаемся продавить. Зачастую бывает так, что ты хочешь раздавить человека еще сильнее. Может быть, ты даже до конца не понимаешь, что с ним происходит, но... Ты осуждаешь. Ты можешь увидеть, как мать накричала на своего ребенка. Ты говоришь, вау, что это такое? Она же верующая, как она себя ведет? Она истеричка. Ты не знаешь, что с ней происходит на самом деле. что Она в надломленном состоянии. И ты начинаешь осуждать. Ты еще сильнее притаптываешь человека. А если ты еще и что-то и высказываешь, еще хуже. Это наша натура, то, что мы зачастую хотим сделать. Мы хотим просто раздавить человека и затушить даже то, что осталось. Но Господь говорит, не осуди. Не осуди, а наоборот, поддержи его. Он говорит, носите бремена друг друга. Поэтому, как я сказал вначале, важно, если ты в таком состоянии, поделись. Не надо делиться со всеми. Не надо, чтобы все все знали. Но поделись с тем, с кем ты, кому ты доверяешь. Может быть, он сможет тебе как-то помочь. Может, он сможет как-то даже физически. Есть вещи, которые просто физическим путем даже решаются. Советом, мудростью. Поделись, носите бремена друг друга, чтобы мы могли быть готовы не раздавить человека, а наоборот поддержать, помочь. Что с тобой? Может, я могу тебе как-то помочь? Не осудить внутри, высказывая что-то. Знаете, я, я вот уже сказал, но вот истощение вот такие вот, они бывают даже в любой нормальной, нормативной семье. У человека, который вроде даже, может быть, и преуспевает, и лидер, и пастор. Они бывают у каждого. И иногда, знаете, мы вот смотрим, и мы смотрим как бы физическими нашими глазами. Мы смотрим, например, мать-одиночка, да, она сама все это тянет, тянет, тянет. И как бы это видно. Есть вещи, которые они видимы и ты говоришь, вау, ей действительно нужна помощь. Но мы никогда не думаем почему-то, что иногда помощь может быть даже нужна, простой семье, там, где оба служат, и у них дети, и вроде у них все нормально выглядит. Они там и финансы у них есть, и все у них есть. Но мы не думаем, что и там жена может быть нуждается в помощи, или муж нуждается в чем-то. Это даже иногда не, не приходит нам на ум. Но есть состояния, которые, видимо, есть невидимые. И я хочу, чтобы мы просто могли понять, и нашу помощь иногда даже оказывать. Тем, которые вроде вот предложить, да, чем-то, может быть, может быть там с детьми с твоими посидеть, может ты хочешь отдохнуть, даже людям, которые находятся в нормативных таких семьях. Потому что даже там иногда эта помощь бывает и необходима. И вот знаете, какой же выход из всего этого? Что же делать человеку, когда он надломлен? Я хочу вам дать пример, пример из Писания в котором мы увидим подобную ситуацию помазанного человека, помазанного пророка. И мы увидим, что Господь говорит ему, что он, как Он его направляет. Я хочу прочитать вам про Илию. это находится в Третьем Царстве, 19 глава. Здесь написано так. Это как раз то событие, вы помните, когда Илья, он собрал пророков Вала, принес, принес, сделали они жертвенник, и вот на жертву Или, которую он принес, Господь послал огонь, она поела, и потом он их закалывает этих 400 пророков Вала. То есть великое событие. Народ обращается к Господу. Вот вот просто вот такой духовный всплеск, вот это вот радость, которую Илия у ощущает. И вот что происходит потом. «Пересказала Хава Изавеле все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель послание, как Илья, сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра, к этому времени, не сделаю с твоей душой того же, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, в Бершеву, которая в Иудее, и оставил отрока своего там». «А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом». То есть вот она ситуация, вот он Илья, который совсем недавно пережил вот это вот Божье такое откровение, помазание, всплеск, служение, Народ обращается, но вот здесь совсем через несколько, через некоторое время он чувствуется полностью истощенным. Истощенным физически, он проделал какой-то путь. Истощенным морально, духовно, душевно. У него не хватает сил, он сидит под этим можжевеловым кустом, он говорит, «Господь, я не могу больше, я один несу все вот это вот служение, нету больше людей, которые верят в Тебя». Им ты не нужен. Я один остался верный. Я не могу больше, Господь. Возьми мою жизнь. Мне это надоело. Вот оно, полное опустошение, опустошение и сломленность Илии, в котором он находится. И знаете, сегодня многие из нас, они сидят под этим же можжевеловым кустом Ильяу. И они говорят, Господь, я больше не могу. Мне это больше не надо. У меня нету больше никаких чувств, у меня нету больше никаких желаний. Моя вера уже все, иссякла. Я больше ничего не хочу. Возьми жизнь мою. Или еще проще. Они просто идут и засыпают. Потому что тебе хочется куда-то убежать от всех этих проблем, в которых ты находишься. И хочется просто поспать. Знаете, такое есть. Как-то анекдот, можно сказать. Муж заходит домой, и говорит, вау, столько у меня дел, я пойду-ка я лучше на диванчике полежу. Вот так же и здесь. Есть столько много проблем, где хочется просто уйти от них, оставить их в стороне и просто вот уснуть, то, что делает Илья. Но как бы это еще не выход. И я вот хочу как раз поговорить о том, что же Господь делает с ним. Какой Господь ему показывает путь, как ему из этого, из всего выбраться. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илья, и вот из изголовья его печень, печеная лепешкой, кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень снова во второй раз. Коснулся его и сказал, встань, ешь, и дальняя дорога перед тобою. И встал он, поел, и напился, и подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы божий Харев. Господь Он подкрепляет. То есть мы видим здесь сверхъестественным образом, как-то даже во сне Он подкрепляет Илью. Знаете, Господь, Он готов укрепить каждого из вас. Он видит твое сломленное состояние. Мы читали, что написано, что еще Он надломленно надломленно не приломит, Он не задавит тебя еще сильнее, но Он хочет поднять он хочет воодушевить тебя. У него есть сверхъестественный подход, который даст тебе силу, который поднимет тебя, чтобы ты мог двигаться дальше. И знаете, я хочу здесь сделать ударение на том месте. Посмотрите, как он ему говорит в 7 стихе. Он говорит, ибо дальняя дорога перед тобой. Я просто обращаюсь сейчас к каждому из вас, который находится в таком состоянии, который сломлен. Господь говорит тебе, то, что ты сейчас переживаешь, это не конец, перед тобой еще дальняя дорога, перед тобой еще стоит много чего тебе, куда нужно тебе двигаться, того, чего я хочу еще с тобой сделать, и я обновлю тебя силами. Я читаю дальше. Илья идет от Бершевы до Хорева. Бершева, все из нас знают, где находится Бершева. И вот он идет на хоре в Синай, то есть это действительно долгий путь, 40 дней, 40 ночей, я даже не представляю, как это возможно, он ничего там не ест, не пьет. Но представьте, Господь его как-то так вдохновил, что мы даже физически не можем понять, как он мог 40 дней эти без воды идти, сам, без еды. Но это то, что Господь может сделать с тобой, его прикосновение сверхъестественным образом, касаясь твоей внутренности может обновить тебя новыми силами, что ты можешь пройти такой путь, который кажется нереальный. Долгая дорога перед тобою. И вот 9 стих. «И пошел он там, и вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Иля, что ты здесь делаешь?» Он сказал, «Возревновал я, Господи, Боге Саваофи». Ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, выйди и встань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь после огня вене тихого ветра. Услышав ее, Илья закрыл лицо свое накидкою своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, «Что ты здесь делаешь, Илья?» И Илья опять повторяет свою проблему, «Я возревновал, вот я один остался». И Бог ему говорит, сказал ему, «Господь, пойди обратно свою дорогою, Через пустыню в Дамаске, когда придешь, то помажь, сделай и так далее. И знаете, я хочу здесь показать вам несколько очень критичных э, вещей, очень критичных моментов. Во-первых, знаете, Бог спрашивает, Он спрашивает Илю, «Илия, почему ты находишься в этой пещере? Что ты здесь делаешь? Я вроде тебя обновил, у тебя есть дальний путь, к которому ты идти». Но ты залез в эту пещеру, и ты сидишь в ней. Сегодня он может спрашивать тебя, почему ты находишься до сих пор в таком состоянии. Что ты здесь прячешься? У тебя есть дело, которое ты должен делать. И Господь отвечает, и, и или отвечает. Он действительно рассказывает перед Богом свою проблему. Он говорит, вот я верил, вот я делал, я один шел, я боролся. Это то, что нам нужно сделать. Высказать перед Богом свою проблему. И как Господь реагирует? Он говорит, ты должен выйти, поднимись на гору, уединись, и я сейчас прикоснусь к тебе. И вот то, к чему сейчас призывает Господь нас. Если ты находишься в своем состоянии, расскажи об этом состоянии Господу и, уедини, и уединись. Уединись, чтобы провести с Ним время потому что это очень важно, и тогда Он сможет прикоснуться к тебе. И знаете, Его прикосновение, может быть, мы, мы ожидаем, что Господь сейчас сделает какое-то землетрясение, и вот эта вот ситуация, в которой я нахожусь, она раз и изменится. Но нет, Господь не в этом землетрясении, и Он не в огне, Он не возгорит что-то и сожжет все, и все грехи, и все ситуации, в которые ты находишься. Не будет никакого переворота. Господь прикасается, тихим веянием ветра. Он прикасается к твоему сердцу, давая тебе внутреннее назидание, говоря к тебе тихим-тихим голосом. И знаете, его голос, он на самом деле очень особенный. И как Ишуа когда-то сказал, он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Говорит, возьмите мое иго на себя, и вы там найдете покой вашим душам. Он призывает прийти. В 61 главе написано, что «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». И написано «исцелять сокрушенных сердцем». Если дословный перевод, то там не то, что «исцелять сокрушенных сердцем», а там «перевязать раненые сердца». Это вот состояние как раз многих из нас, наше иногда, мое, когда у тебя сердце раненое, очень раненое, ты надломлен, и Господь, Он хочет перевязать его, Он хочет опять поднять тебя, Он хочет зажечь в тебе тот огонь, который уту, потух, и вернуть тебя на прошлый путь, которым ты шел. И знаете, и вот Он здесь Ему говорит, то есть Он уже прикоснулся к Нему, вот Он уединился, Бог коснулся Его, и посмотрите, что же делает Илья. И это вот в этом, друзья, знаете, это наша проблема. Ты вроде пришел перед Богом, помолился, может быть, даже получил какое-то откровение, назидание. Но подобно Илии, ты идешь назад в эту же пещеру. Он опять подошел в то место, где он был, чтобы опять там спрятаться. И Господь ему опять говорит, Илья, ты что тут делаешь? Ты зачем опять стоишь возле этой пещеры? Это не то, куда ты должен вернуться, Перед тобой дальний путь, долгая дорога. У меня есть для тебя еще дела, которые ты должен идти делать. Почему же ты опять идешь в свой дикаон? Я тебя вот, даю тебе силы, я зажигаю тебя, чтобы ты двигался дальше. Зачем ты возвращаешься в свою пещеру? И это проблема, друзья, наша, что мы иногда возвращаемся в тот же дикаон. Наполнившись Божьим Словом, мы опять заходим и начинаем размышлять о наших проблемах и ничего при этом опять не делаем. Бог ему говорит, и сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой. Он говорит, иди опять, продолжай делать то, что ты делал, продолжай нести то служение, которое ты нес. Да, это тяжело, ты рухнул, но это твое дело. Продвигайся дальше. Вот он мой голос, иди и делай. Не сиди в этой пещере, тебе пора выйти. У тебя нет надежды, у тебя нет сил, у тебя нет веры. Я могу это изменить я хочу это изменить я помогу тебе я пойду с тобою вместе я буду идти всем твоим путем которым ты идешь у тебя есть дело иди и делай и знаете мы можем идти и делать нужно проявить желание господь он видит маленький маленький огонек и он готов разжечь его он видит твое сломленное состояние, и Он готов исправить, Он готов перевязать твое раненое сердце. Он готов выпустить измученных на свободу. Умелости виться над ранеными, над пораженными людьми. Он готов поднять тебя вновь, чтобы ты продолжал двигаться, чтобы ты продолжал строить. чтобы ты продолжал созидать то, что может быть уже разрушено. И знаете, я хочу закончить словами, которые написаны в Исаии, чтобы это был просто как призыв для вас, где он говорит к Израилю, он в принципе говорит, в Исаии 41 главе, он говорит, «Я избрал тебя, и я не отвергну тебя». Он говорит, «Ты мой, не бойся, ибо я с тобою. Я укреплю тебя». Я помогу тебе, и я поддержу тебя рукой своей. Пусть вот эти вот слова, они будут вашим девизом. Пусть вот эти вот слова, они станут частью вашей жизни, чтобы вы могли двигаться дальше, созидать то, что сломлено. Аминь.